27 сентября в 13:00 по московскому времени состоялась эвакуация хирургического отделения университетской клиники Казанского федерального университета. Пожарная тревога являлась учебной. Так называемый очаг возгорания стал лифт. За считанные минуты весь персонал и клиенты отделения были эвакуированы из здания клиники. Также по замыслу учений одно из самых главных, так как у нас хирургия находится очень много пациентов после. Проведенных операций, также неходячие. Будет отработан вопрос, что делать медперсоналу в этом случае. Будет задействована самоспас, эвакуация пострадавшего. Вместо пострадавшего у нас будет использован манекен. То есть с помощью специальных носилок и самоспас в проем третьего, с третьего этажа в окно будут спущены носилки и таким образом будет проводиться эвакуация. Результат эвакуации довольно положителен. Хватило 4,5 минуты, чтобы спасти от потенциальной угрозы весь хирургический отдел университетской клиники КФУ. Адель Шамилова, Ленардо Влесьяров, Универньюз.